Здравствуйте, уважаемые земляки. На протяжении последних, последней недели ко мне как руководителю общественного движения, так и как кандидату в депутаты Государственной Думы поступает обращение жителей города Илисты по факту системы газоснабжения снабжения в нашем городе, поскольку ситуация сложная. Уже три человека, которые пострадали в данной сфере. Наш активист Сангеджи Алексеев неоднократно уже выступал по данному поводу. И это обращение мы записываем для того, чтобы разъяснить данную ситуацию, разъяснить данный вопрос населению и обратиться к компетентным органам для решения данной проблемы, придав ей общественный резонанс. Анга, без слов. Спасибо. Ну, я не буду возвращаться к тому ролику, где мы рассказывали о газопорошневой станции, почему было повышено давление, но давление было все-таки повышено. Просто получается краски более сгущены, потому что я считал, что давление в газопроводах среднего давления повысили до 3 кг силы на сантиметр квадратный. Но средства оперативного э, обзора, контроля показали, ну, снятие самописцев данных, распечаток, показали то, что с апреля по 20 июля в городе, в газопроводах среднего давления было давление 4 килограмм силы на сантиметр квадратный. Что это говорит? Это говорит о том, что газопровод среднего давления считается до самый максимум, самый большой максимум это 3 килограмм силы на сантиметр квадратный но средства контроля говорят о том, что с апреля по июль давление было 4 килограмм силы на сантиметр квадратный но технически не это так звучит а простым языком просто-напросто порвали давлением сеть появилось огромное количество утечек, вот Хотя одна Сами данные, они имеются у каждого практически потребителя газа, газа, то есть это коммерческие счетчики, они являются электронными приборами, в них все данные записываются каждые сутки на микросхему, то есть вытащить оттуда данные ничего не стоит. И они записывают постоянно, и можно на протяжении, я думаю, что годы вытаскивать эти данные, эти данные могут быть использованы для следствия. Они имеют юридическую силу, потому что все счетчики проверяются государством и имеют юридическую силу. 4 килограмма – это давление. Ну С чем сравнить? Например, мы колеса накачиваем воздухом или азотом до 2 с лишним килограмм. А здесь 4. Вот вы представляете, что это такое? И что случилось, например, на 23-й школе? Порыв под землей газопровода привел к тому, что газ попал в лоток бетонный, по которому проходит теплотрасса. Там произошло замешивание воздуха с газом. Получилась газовоздушная смесь, которая взорвалась от искры или от сигареты. Двое рабочих получили довольно приличные ожоги. И, насколько я знаю, их должны увести в Астрахань, если уже не увезли. Что это означает? Это может означать, но ну, я не хочу учить следственные органы, но получается, что два уголовных дела надо сводить в одно и, и добавлять статью халатность. Часть На 2. сегодня какая опасность для наших? На жителей? сегодня, да, я хотел бы предупредить жителей, потому что теплотрассы вот как таковые, они связаны с подвалами домов. А, то есть газовоздушная смесь может поступить в подвал. Вы же прекрасно знаете, что будет, если газовоздушная смесь взорвется в подвале. Целыми подъездами ручатся дома. Я не хочу сгущать краски, но лучше, лучше по, поостеречься. То есть я просил бы жильцов принюхиваться. Все-таки сам газ природный, он ничем не пахнет, но в него газовики добавляют такое очень вещество, называется аддорант. И поэтому такой неприятный запах, который все говорят, газом, газом пахнет. Вот надо стараться следить. Но я так думаю, что технические работники будут сами тоже отслеживать. Они сейчас везде с газоанализаторами ходят, открывают люки, все, все подземные полости пытаются проверять. Но все-таки мы должны всем миром это все проверить, потому что в опасности весь город. На сегодня давление снизилось. А какие вот сейчас последствия, какая там, есть ли опасность для нашего населения? Средства контроля показывают то, что 20 июля, по всей видимости, после несчастного случая с женщиной на улице Кирова давление снизились с 4 кг сил на сантиметр квадратный до 3. То есть это самый максимум газопровода среднего давления. Опять же, можно еще снизить. Я просто не газовик, и я не знаю, может быть, у них нет каких-то средств, но я думаю, что если обратиться на ГРС, то, что над Кировским мостом, газораспределительная станция, там, наверное, есть какие-то средства, редукторы, которые, при помощи которых можно понизить. Но держать под таким давлением, ну, просто-напросто опасно. С учетом снижения давления, с учетом остатков газа в тех или иных объемах в грунте да, или там подвалах или еще в, в, в отдельных местах как э, происходит вот этот утечка как он ну, развеется полностью чтобы население самое было страшное на открытом воздухе газ безопасен в принципе потому что чтобы произошел хлопок то есть должно образоваться стихиометрическая смесь то есть около 10 процентов газа и остальные части это воздух вот если это все хорошо перемешается, и произойдет искра, да, хлопок очень мощный. А на открытом воздухе это не страшно, просто будет запах, поэтому людям не надо так сильно бояться. Но если это будет происходить в подвалах, камерах, колодцах, это уже опасно, это уже почти что взрывчатка. Так что нашим гражданам необходимо так быть что... осторожнее. Да, поосторожнее, пожалуйста. Вот такое вот обращение, вот такое вот видео мы подготовили для вас. Естественно, это наше предположение. Мы не суперспециалисты в газовой области. Однако, учитывая то, что уже страдают люди и заботьтесь о их безопасности, мы решили это сделать. Получается так, что из-за того, что один человек решил покататься на коньках и поиграть в хоккей, у нас страдают люди. В связи с этим я обращаюсь к вам, жители нашего города. Будьте осторожны. Там, следите за своими детьми и родными и близкими. И также я обращаюсь официально к властям и правоохранительным органам взять данный вопрос на контроль. Отдельное обращение направлю в в день. Спасибо за внимание. Если я хочу воспитанных и достойных детей, я их воспитываю. Если я хочу есть, я готовлю еду. Если я хочу верных друзей, я учусь дружить. Ведь все перечислено элементарно, как и то, что если я хочу достойную жизнь для себя и своей Родины, я вношу свой посильный вклад. Если ничего не делать, ничего не будет. Можно сколько угодно думать, что вы не важны и не нужны. А можно пойти и доказать, что это не так. Что ваш голос принадлежит только вам. И только вы можете им распоряжаться. Уважение к себе – это не позволять отдавать свой голос за нужного кому бы то ни было кандидата. Я иду голосовать, потому что уважаю себя и свое право выбора. Я иду наблюдателем, потому что уважаю ваши голоса и хочу их сберечь. Проявите уважение к себе, приходите на выборы, проголосуйте. Но вы можете больше. Я предлагаю вам стать общественным наблюдателем. Давайте сделаем это вместе. Проведем честные выборы и защитим наши голоса. Начнем менять ситуацию вместе.